в этом районе. Полиция просит воздержаться от поездок по трассе в темное, а также в вечернее время суток и по возможности оставаться дома до прояснения ситуации. Так, мне страшно. Тима, ты чего не спишь? Мне приснился страшный страшно. Давай остановимся, я хочу туалет. Давай, мне тоже проветриться не помешает. Вон там есть кусты, далеко только не уходи, а я пока колеса проверю. Хорошо. Кто здесь? Ну что, Дима, готов ехать? Дима, Дима, Тимур Дима. Тима, ты совсем обалдел что ли? Что ты наделал? Я ж тебе говорил, не уходи далеко от машины. Ты чего? Папа, ты тоже это видишь? Что? Тима, там ничего нет. Не выдумывай. На свою кепку и пойдем уже к машине. И больше так не делай, понял? Слышал? Что это было? Это он! Пойдем-ка быстрее в машину. Мне да. это не нравится. Стой, я там что-то вижу. Никуда не уходи, я сейчас подойду. Понял? Понял. произошло чьи это вещи надо валить отсюда дима быстрее уходим отсюда там чья-то одежда Баба, что за человек и мы сможем спрятаться а сренены голова надеемся на вашу помощь